Все любят видеоигры, да? Я любил, а теперь возненавидел. Меня зовут Питер, мне 26 лет. Я работаю охранником, а мне она нравится, это моя работа. Но и в ней есть минусы, главное, что платили. Теперь возвращаемся к теме с играми. Я сейчас вам все расскажу, что с мной произошло. Ночная смена, это я не любил в своей работе. Возвращаясь домой, я решил зайти в магазин, который открывается в 6 утра. купить себе что-нибудь поесть и направился в сторону дома. Думал, что перейду и сразу отрублюсь. Так оно и случилось. Положив сумки на стол, я лег спать. Мне снилось, будто я в черной комнате. Под ногами вода, свет надо мной. Было жутко. Как только я решил сделать шаг, я услышал чей-то голос. Он говорил, «Умеешь плавать?» «Не умею, и навряд ли научу». Решил я ответить, «Хорошо». Голос исчез, а за ним и свет Мне стало так страшно, что я был готов умереть Помогал лишь шум воды и под ногами Через несколько секунд я услышал душераздирающий крик ребенка Вода стала бурно себя вести Я попытался бежать, неважно куда, главное бежать Но было безуспешно Свет снова появился Перед лицом я увидел окровавленное лицо ребенка У него даже глаз не было Он молил о помощи Страх меня сковал В миг я почувствовал боль и проснулся Весь мокрый, я подбежал к окну. Подбежав к нему, я открыл его и сразу высунул голову и начал быстро дышать. При этом начал себя успокаивать. Это просто сон, это просто сон. Я очень сильно устал на работе, вот и снится всякая фигня. Отдышавшись, я посмотрел на часы и понял, что уже давно обе. Приготовив себя покушать, я решил проведать своего друга и как раз рассказать ему обо сне. Он работал психологом. Привет, Марк, можно войти? Да, конечно, не обращай внимания на мусор, хорошо? Ну, ладно, открывай. Зайдя к нему, я сразу обратил внимание на мусор. А как тут не обратить, если весь дом был в нем? Да еще и воняло, как с помойки. А, прости, но тут нельзя сейчас оставить без внимания этого мусора. Что случилось? А, творческий беспорядок. У меня просто появилась идея, что если страх один из тех чувств, которые проявляются из-за технологий, и от него можно избавиться, я хочу это проверить. А, кстати, ты зачем вообще пришел? Ты психолог. Помоги, пожалуйста. Мне приснился ужасный сон, где какой-то ребенок без глаз сначала орал, потом молил о помощи. Я думаю, что это из-за периодов на ночной смене, Но такие сны у меня впервые. К чему бы это? <coughs> Обычный случай. Может это что-то значит? У вас может произойти убийство ребенка или что-то типа того. А теперь иди домой, не мешай. Прошла неделя, и я забыл о том кошмаре. Идя домой, я опять решил зайти в магазин и купить себе что-нибудь. Погода была изумительная, поэтому я решил пойти по длинной дороге домой, чтобы любоваться красотами природы. Идя мимо одного дома, я заметил, что на газоне сожжена трава, а посреди них лежит картридж, на котором было написано «МАДЖОРА». Сразу в голове мысли о той самой игре, о которой я мечтал: The Legends of Zelda Majora's Mask. У меня в виде еще хранится Nintendo 64. С радостным лицом побежал домой и краем глаза увидел, что из окна дома. На меня смотрит странный мужчина. Его глаза были наполнены страхом, его рука касалась окна. Он что-то говорил, но разобрать я не мог. Зря я взял эту иду домой, и тогда все и началось.